Маткульт, привет всем, друзья! Привет, <смех> Мишенька! <смех> <смех> Мне сказали, что это пищевой мел. Я его попробовал <смех> и говорю, что вам не надо. <смех> потому что он невкусный. Да. Вот. Значит, я хотел рассказать задачу со сборов, которые у нас были в декабре. Что хочется <смех> уметь делать? Дано уравнение: а квадрат плюс B квадрат плюс c квадрат равно. К умножить на А, Так. Где К принадлежит целым, нутральным. Опять запахло той задачей, где халивар с Борей Трушиным, да, с этой самой задачей с ЛФИ. Опять запахло. Там было А квадрат Б, равно КАБ. Нужно было доказать, что равно двум. Интересно. Да, так. Ну, значит, нам нужно, значит, А, Целое. Это принадлежит, соответственно, натуральным. Все натуральное, вот. а больше нуля, да, все? Да. И, и мы нет. хотим искать решение. <свист> вот. И вопрос: при каких к у нас, соответственно, бесконечное число решений, при каких к решения нет вообще, а при каких их только конечное число? Ну и сколько, соответственно. Ух ты! Вот. <свист> Эта задача у нас была на сборах. Э -э по математике -то или давно? по информатике? По математике, по математике, математике да. да. Блин! Вот. Собственно, можете подумать. Да, это обобщение твоей задачи фактически. Для не, э, да, для некоторых К сразу находится. А, сейчас. Я помню. Ну, не совсем. А, нет, не обобщение. А в кубе плюс b в кубе плюс c в кубе равно 3 abc, я бы сказал. Но если квадраты... Так, если квадраты... Не, ну, конечно... Нет. Ну, короче, вы подумали, я надеюсь, да. Я ну, вот какие ты видишь думала. решения? Для каких К ты видишь решения, например? Ну, например, например если взять для, k равно для 3. Если k равно 3 взять, да? Да, То a, a равно b равно, c равно 1. Сказал. Клитом да? У нас, например, есть решение вот такое. Да, есть. Так. Ну, дальше я возьму 12. И тоже будет решение. k равно 12? Да, a равно b равно c равно 2. Ну и так далее. Что нет? Ну, 4 плюс 4 плюс... Ой! Ой, нет, не будет Я глякаю Я Да, Сейчас. тут лишнее появляется Да, немножечко. появляется лишнее, конечно Я удивился Ну, вообще, надо просто подставить решение и сказать, какая получилось К а, То есть, э, берем, скажем, А равно 1, б равно 2, c равно 3 а, а, не получится делимость Ну, попробуй, да Это да не получится. Ну тогда, не тут есть еще одно А-а-а. Да. -а вот, то есть мы пока знаем решение, что у нас есть хотя бы одно решение, только для k равно 3, так? Пока да. Ну хорошо, ну давайте возьмем, например, k равно 1. Если. Ну, самый тривиальный случай. Да. То есть мы хотим искать вот такие решения. Допустим. Можешь ли ты мне представить какое-нибудь решение? Могу. давай. А равно В равно С равно 3. Да. <смех> Здесь <смех> есть еще одно очень yes, интеллектуальное yes. решение. Yes. Я не видел, честное слово. <смех> вот такое, да. Я, честное слово, не видел. Ну, это понятно, это видно, <смех> в принципе. Вот. Круто. Хорошо, значит, мы знаем, что для К равно 1 и 3 у нас есть хотя бы одно решение, да. допустим. А если мы, допустим, возьмем К равно 2? Ты не можешь представить какое-нибудь решение? 2 С. Да. И И бутылка ромау. Так. Так. Так. А корни с, с эм, Что? Так. А, сейчас. Ади... Мы натурально, а, да. Корни с С минус Б корни из с, с. Нет, не так. Так. Не получается выделить. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, подожди, ну давай я вот сделаю какой-нибудь, так, э, 2 АВЦ. значит, вначале здесь... Эксклюзивная информация, Саватиев освободить... пытается придумать решение. Сейчас, здесь должно быть четное, правильно? Четное. Значит, э, если здесь все три нечетные, ничего не выйдет, говорит Действительно. Если здесь все три четные... Двоек маловато, да? Сейчас. Но подожди, 2, значит, все-таки 2 квадрата. Тогда тут выносится квадрат... 4, а там 16 получается. Да, там слишком много. Так, сейчас, то есть, э... так, хорошо, если одно нечетное и 2, два... нет, одно, не... одно четное, это А, и 2 нечетных. Угу. Отсюда идет 2 по модулю 4 и ничего не выйдет. Значит, итак, э, э, э, рассмотрим минимальную степень делимости на 2 у какого-нибудь стихисел, например, у а. да. Но если у двух из трех будет. То есть если они все делятся на одну и ту же степень двойки, то мы уже знаем, это все равно что нечетные все три, и это не получается. Когда а, сократим. Ну, а, два, нет, два в степени. А, нет. То 2 в степени ну, Если два они в... делятся на одну и ту же степень двойки. Да, то тогда она выносится 2 в степени 2n умножить на нечетное число да, Равно 2 на 2 в степени 2n на 2 в степени 2n на 2 в степени n Здесь слишком много двоек Да, но может тут еще что-нибудь будет а, Нет, здесь будет нечетное, нечетное сумму трех нечетных То есть, если а равно 2 в n на нечетное, да. b равно 2 в n на нечетное с равно 2 выйдет. Да, тогда понятно. Не, тогда ничего не выйдет. Потому что тут у нас 2n выносится. N, а тут плюс 1. Ой, тут 2 выйденный, а здесь 2 в степени 3n плюс 1. Да. Ясно, что не выйдет. Тогда А. Все-таки у нас обязательно разные степени двойки э, uh -huh. будут. И либо две как младших, ты... одна старшая, либо... Я понимаю, что ты сейчас пытаешься доказать, что нет решения. Ну да, пытаюсь. В принципе, пытаюсь. Значит, 2... Два... Венный на нечетное x плюс 2 венный на нечетное x плюс 2 в n плюс k, ой, y, плюс 2 в n плюс k на нечетное z равно 2 в степени до хрена. Это ты берешь, если две одинаковые. 3 n, да, 3 n плюс k плюс 1 на хуз. Ну и вот здесь вопрос, потому что x и y могут в сумме дать, так, так. Ну да. Да, непонятно. Ладно, ну короче. Не могу пока понять. Не буду тебя мучить. Я да. не знаю решение со степени двойки, хотя, возможно, оно и есть. Вот. Но ты правильно угадал, что решения действительно нет для k равно 2. Ох. Вот. Так. А... И как доказать? Но сначала, сначала мы что хотим? Мы хотим выяснить конечное или бесконечное число решений вот в этих вот двух. А, -а, -а случаях. да, хорошо. То есть мы знаем одно, но возможно их будет больше. И вот тут нам приходит ключевой метод задачи. Uh, которая называется прыжки Виета Прыжки Виета mm. Вот, самая непонятная вещь на свете Вроде такая простая и жутко сложная mm. Ну вот да, наверное года, Это 88 года, задача великая mm. Знаешь, да, задача великую? Задачу. Да, ты говорил, вроде А когда плюс Б, когда делится на АБ, доказать результат полный квадрат. У нас она была первая на сборах, как раз на эту <coughs> тему Ой, это вообще, да <coughs> Вот, uh, ну давайте возьмем Допустим, у нас есть решение, соответственно, вот этого уравнения. А квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат равно к, б, С. Вот. Ну, давайте перенесем в левую часть. У нас получается вот такое уравнение. Так. Плюс c квадрат равно нулю. Теперь, ключевой момент. Давайте рассматривать это уравнение как квадратное относительно а. Да. Вот. И мы знаем, что у него есть хотя бы одно решение, потому что ABC это тройка вот этого Да. Но тогда у него есть также второе решение. Возможно, оно совпадает с первым, да. если дискриминант, но либо они различные. Да. То есть есть еще какое-то А1, которое решение. Да. Хорошо. Теперь, соответственно, запишем теорему Vieta, в да. честь да. чего, собственно, она названа. Да. Значит, как она выглядит? А1, либо А плюс А1. Либо плюс, либо умножить. Да? Это КBC А, да? Безусловно. А на А1 равно B квадрат плюс C квадрат. Это B квадрат плюс C квадрат, да. Так. Хорошо. Вот, теперь А1 это какое-то другое решение. Дальше. Заметим, что, во-первых, А1 будет целое из вот этого, потому что вот тут у нас целое число и вот тут целое число. Да, конечно. Вот, ну просто мы можем писать, что А1 это КБС <coughs> минус А. Вот, да. это число целое. Да. А отсюда замечаем, что оно положительное, потому что 1 – это b квадрат плюс c квадрат делить на а. Да, конечно. Ну и вот это, понятно, положительное. Да, ну и тут положительное. Да. Вот, значит, мы получаем, что это второе решение, оно тоже принадлежит натуральному. Да. Вот. Второе или то же самое. Да, второе либо то же самое, если a равно 1. Да. Вот, но это значит, что тройка a1bc нам тоже подходит. Да, конечно. Вот. Ну, просто потому что у нас выполняется это равенство. Ну да. Вот, а теперь что мы хотим сделать? Мы хотим сделать так, чтобы э, давайте сначала вот так сделаем. Что А меньше либо равно, чем Б. И меньше либо равно, чем С. Это без ограничений общности мы предположим. Конечно, Вот. А теперь мы хотим, чтобы А1 стало больше, чем А. Uh, если мы докажем, что один на самом деле больше, чем а, то это будет другая тройка, <coughs> которая тоже является решением. Потом мы возьмем вот эту тройку и из нее получим уже новое решение. Да. Ну, соответственно, тут уже будет другой минимальный элемент, uh, потому что… Сейчас, а один меньше, чем а, или больше? Uh, мы хотим доказать, что один больше, чем а. Вот у нас есть одно решение, вот это вот. Да. Это, ну, условно, вот это или вот это решение. Да. И мы хотим из него получить второе решение. Которое больше, например, а, по больше, сумме. больше, да. Ага. Потом мы применим тот же самый метод, и получим из этого решения еще одно решение, которое снова больше по сумме. А, но при этом это может за B зайти или не зайти. Это как раз гарантированно зайдет за B. Зайдет B. Потому что иначе мы снова получим АВС, у которого сумма меньше. Да. А, мы хотим, а мы знаем, что сумма должна быть больше. А, ну, короче, давайте просто докажем, что один больше, чем А. Да. Ну, это легко сделать. А, ну, следующее решение должно быть снова А, если бы оно да. не, не выявлю. А у нас следующее решение больше. Да. Потому что мы докажем, что 1 больше, да. чем А. Значит, и так. А вот, один... Значит, как доказать, что 1 больше, чем А? Ну, давайте возьмем вот эту штуку. Значит, если один меньше, чем А, то тут у нас будет стоять А квадрат. Да. А вот тут у нас Б квадрат плюс c квадрат, и мы, больше, мы знаем, C2. что Б квадрат. Да, он хотя бы А, ну и С не нулевое. Ну, С, да, С тем более да. больше. Ну и значит, да. мы получаем, что как раз А квадрат, да. там же еще видно, наверное, меньше, чем... Ну, мы знаем вот эту штуку из вот того неравенства. Да. Ну тогда, если мы возьмем А1 меньше, чем А, то у нас тут еще меньше получится. Значит, отсюда мы получаем, что А1 больше, чем А. Ну да, да, да, вроде да. Вот. И теперь что мы получили? Мы получили, что А1 больше, чем А принадлежит натуральному. Значит, у нас есть новая тройка решения, которая тоже да, подходит в вот, этому да. уравнение. И до бесконечности. Вот, а потом мы берем и то же самое делаем с этой тройкой. Давай попробуем И провести, она каждый да. раз увеличивается по сумме, поэтому они никогда не повторятся. И значит, у нас просто бесконечное число решений. Давай попробуем провести это вот здесь. Давайте. Вот, это ладно, это, это слушатели проведут. А мы проведем вот с тем... А дальше ты скажешь, как доказать, что решений нет в случае k равно 2, да? Да, ну на самом деле я докажу сначала, что нет решений в случае k больше b равно 4, а потом уже k равно 2. Оооо, как интересно. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, значит, вот у нас тройка a1, 1, 1. Сейчас я попробую написать, чему она, во что она переходит. Значит, итак, у нас a квадрат. минус 3abc плюс b квадрат плюс c квадрат равно нулю да значит и а один равно а а а что это? и а один три bc минус а да. то есть два да ты чё, что двойку подходит, да? два, четыре плюс 1 плюс один равно три чтого волшебство <свят> О -о -о. Так, Можно еще 1, раз 1, сделать, 1, да. 2 давай, да. Э, я сунул двойку наверх. Да, все. да, все правильно. Теперь 3BC минус А. Ну теперь быстрее. 3х1х2 минус 1 равно 5. 1, 2, 5 якобы подходит. Что? Сейчас проверим. 1, 4, 25, 30. 30. Что это, Бэрри Как это работает? А это куда пойдет? Так. Трижды, дважды пять, минус один, да? Трижды, дважды пять, тридцать. Минус один. Двадцать девять, Господи, а все решения так получаются? Или это доказать сложно? <свят> ну, это можно вполне доказать. Тем способом, которым я докажу, что других нету. Я про это не думал. А -а -а -а. М -м -м. Такая все или на все? Да? Возможно, и не все. Слушай, как нам, нужны тройки, нам нужны начальные тройки, То есть нам нужны, начальные тройки, которые друг из друга не получаются, вот так вот. Да. Вот. Равно трижды дважды пятью двадцать девять. Сейчас проверим. Как можно было бы это представить. Так, что тебе? такое двадцать девять? Восемьсот сорок один. Да. Uh, плюс 4 восемьсот сорок пять плюс двадцать пять восемьсот семьдесят. Восемьсот семьдесят. Восемьсот семьдесят. Да натурально? Нет. Нет. Подожди. День Тут 10? А, нет, все правильно. 29 на 3 29. это 8. Все 7. верно. Все верно. 29 на 3 все, это 8.7. Очевидно, да. Все. Охренеть. Ах. Ох... Я. Вот такой. Я в афиге. Я в офиге. Я в полном афиге. Вот. Значит, вы доказали? Слушай, ну это вообще, это. Это очень круто. Вот так вот. Строится, да, и какие-то совершенно непонятные числа. Да. 29, Значит, 14. мы доказали, что если k равно 1, либо э, 3. или k равно 3, то решение бесконечное количество. То у нас бесконечное число. Да. Точно. Число решений. Кстати, можно оставить зрителям, просто доказать, правда ли, что там одна цепочка или нет. Да, да. Тем же способом, чем я докажу, что... Окей. Теперь, что давайте сделаем? Давайте возьмем k, которая хотя бы 4. Mm -hmm. вот. И будем доказывать, что для него решения нет. Ну, как это можно увидеть? Как бы не строго. Можно заметить, что тут у нас порядка куба зависимости, а тут порядка квадрата. Да. Yeah. Вот, поэтому как бы не очень получается, если мы возьмем очень большие. Но, а, это, но это если, не да, строго, да. Это не работает, Это не для, строго, а, понятно. 1 и равно 3. То есть э, а, все-таки а... тут мы как-то извернулись. Ну да, да, да, да, кстати, да. Вот. А, значит, ну давайте напишем то же самое. Значит, вот у нас наше волшебное уравнение. КБЦ на A. А. плюс b квадрат плюс c квадрат. Да. Что мы хотим теперь сделать? Мы хотим найти как бы минимальную тройку. Да. То есть мы теперь возьмем, что да. а... Больше либо равно чем b, больше либо равно чем c. В обратную сторону теперь, да? Да. И мы хотим найти такую тройку, которая один будет меньше. А, чтобы самая маленькая. Да, стащая, и мы хотим. Да, э, да мы хотим <къех> получить как бы самую маленькую тройку, которая будет такая маленькая, что мы про нее поймем что-нибудь. Так. Вот. Хорошо, допустим, мы это предположили. Угу. Э, теперь, ну значит у нас также, <laughs> как мы переходим. Да, да. Ладно. Э, значит у нас также написана вот эта штука. КБЦ. КБЦ. Да. И а на 1 это b квадрат плюс c квадрат. Вот, собственно, почему v это. Почему? Поэтому да, вот да, это. Да. да, да. да. Uh, теперь, что мы сделаем? Uh, давайте разделимся на два случая. Первый случай это когда а больше, чем корень из 2 на b. Ух ты. И второй случай, когда меньше. Очевидно, равно не быть не может. Ну, понятно, да. Вот. Так. А натуральное. Uh, значит, рассмотрим вот этот случай. Значит, а больше, чем корень из двух на b. Что мы тогда можем сказать? Мы можем сказать, что вот здесь. Вот здесь. Мы хотим доказать, что один меньше, чем А. Ну да. Допустим, что один больше, чем А. Да, B тогда осталось той же, цвет, той же. Пусть. Пусть. А один. Нужно тоже упорядочить все три. Больше, чем есть, а. Как бы да. если эти два были одинаковые, это меньше то эта тройка все равно больше, больше, чем та, которая получится, потому что будет одно. Я по сумме, сумме упорядочиваю. Да? По, су а? по сумме. А, по сумме. Упорядочиваю по сумме, поэтому, соответственно, да. Все, ага. Вот, значит, пусть А1 больше, чем А. Тогда, тогда мы получаем, что А1, оно больше, чем А квадрат, но А квадрат, оно, соответственно, э ну, мы можем заменить. Мы знаем, что а вот эта штука. Да, да давайте даже больше либо равно ну, вот тут. Так, так, так. Вот, значит, да, вот это больше ли чем a квадрат, но мы знаем, что a а больше, чем да. корень из двух на b. Поэтому вот эта штука она больше, больше чем 2b квадрат. Да. Вот, но ну, а b квадрат, 2b квадрат, это понятно больше ли чем b квадрат плюс c квадрат. Да. Из вот из, соответственно, вот этого не да, да. И мы получили, что если a1 больше либо чем а, то вот эта штука она больше, чем вот Ой, эта Ой, она должна быть ей равна. Вот. Значит, А1 отсюда... <с courtyard> меньше чем А. Круто. Это такая а, не слишком интуитивная действительно. Абсолютно. Это вообще самый неинтуитивный метод, который мне известен в алгебре. А? Вот это вот просто вообще ни, ни разу не интуитивный. Вот, но работает. <or so. с undeclare> но работает, да, офигеть. Uh, хорошо. Значит, А1 меньше чем А. Это пока вот здесь. И значит, uh, вот в этом случае мы можем спуститься вниз. И, И мы hmm. можем спускаться вниз, пока у нас вот это будет выполнено. Но мы не можем бесконечно спускаться, потому что у нас каждый раз сумма уменьшается хотя бы на один. И у нас была какая-то фиксированная сумма в начале. И сумма не отрицательна. Сейчас, а все-таки если вот так? Значит, значит, мы в конце концов придем вот в такую позицию. А. Да, понятно. То есть понятно, мы переходим из вот этой тройки. концов, ну либо мы доказать. Да, в тройку да. А1, БС, а... у которой будет вот это выполнено. Потому что иначе мы будем просто бесконечно спускаться, бесконечный спуск. И каждый раз у нас сумма будет уменьшаться. Так, сейчас, я пытаюсь понять, я все-таки чуть-чуть, э, значит, смотри. Да, да, да. Итак, да, мы да. начали с этого, и <кхе> если вот это верно, если это да. верно, то мы уже пришли к противоречию просто. Нет, э, ну мы не брали мы минимальную из... тройку. А, но можно взять минимальную тройку и действительно получить противоречие, да. Нет, то есть пусть есть минимальная тройка. Тогда, если бы это было верно, то мы бы пришли к противоречию, потому что построили бы меньше. Да, так, наверное, интуитивнее. А если так, то у минимальной тройки обязательно верно вот это. Да, значит, у нас выполнено вот это, потому что равно быть не может. Да. Вот, хорошо. Что же сделать, если так? Так, что нужно стирать, что не нужно. Мы уже поняли, что ну, вот это у смотрим. этой тройки, у этой тройки, у нее обязательно а меньше корня из двух умноженного на b. Да. Так. У минимальной тройки, у минимальной тройки по сумме. то есть вот тут A мы b имеем, F's. что а плюс, плюс c да. меньше, чем корень из двух b. Да, да, имеем. Вот. Теперь, теперь, uh, давайте возьмем наше слагаемое. Так. <с poco League> Почему мы так переходим? Прыжки Виета, прыжки Виета Вот, и попробуем его увеличить Значит, у нас тут меньше, поэтому мы получаем, что это гарантированно меньше, чем 4b квадрат Как мы это получили? Мы взяли b квадрат здесь, заменили вот это на b квадрат, а вот это заменили на 2b квадрат Да, конечно Вот, потому что оно меньше, чем 2b квадрат, на самом деле, если возвести вот, дальше. Это должно быть равно чему? Это должно быть равно К, Да. Вот. Но вот эта штука, мы, соответственно, ее можем заменить. Мы можем сказать, что она больше либрана, чем К на b квадрат c. Верно. Потому что мы просто А заменили на B. Да, конечно. Вот. Значит, чтобы у нас было выполнено равенство, нам нужно, чтобы было выполнено что? Чтобы 4b квадрат больше, чем. Ну, короче, да, квадрат все, c. все. Ну, отсюда мы что получаем? Мы получаем, 4 что... 4 больше, чем К. К на c меньше 4. Да. 4, значит, 4 уже не годится. А вот это офигенное равенство. Да. <coughs> <coughs> потому <coughs> что если К больше, чем 4, <coughs> то оно не У нас есть числа натуральных, и у нас противоречие. Блин. Вообще жесть. Да. И какое итоговое доказательство? Значит, мы берем любую тройку, которая подходит. Пока у нее выполнено, что а больше чем корень из 2 b мы делаем вот такой спуск то есть переходим в, ну как бы переходим в следующую тройку которая меньше вот в конце концов в конце этого спуска у нас будет выполнено вот это неравенство и вот при этом неравенстве у нас этой тройки не существует Ну, значит у нас не существует и начальной тройки ну да то есть я бы сделал так я бы упорядочил их по сумме да и, и в каждой сумме упорядочил вот так угу. взял самую маленькую да вот. И в самой маленькой. Значит, в ней вот это, и значит. Если падает вниз. Если А это больше. Если не выполнено вот это, то А падает вниз, это противоречит. Если А меньше, то мы видим очевидное противоречие. Да. Так. Ну осталось K равно 2. Все. Все, uh, только К равно 2. Ну и осталась единственная штука значит, k равно 2. Да. Если. Если. К равно 2. Ну, очевидно, что единственное решение это c равно 1. Почему? Ну, потому что 2 на 2 это уже 4. А, у я нас понял. Все еще. Вот это Ты... мы писали для произвольного k как раз. То есть, если мы возьмем k равно 2, то у нас тут будет c равное 1. Иначе у нас уже будет больше. Так, а почему же при k равно 1, то у нас получалось все хорошо? Мы взяли c равно 3. Ааа, -а -а, блин, да. А при, c, а при k равным 3 мы взяли c равно 1. Да, так и было. А тут нам нужно взять снова c равно 1. Да. То Но есть, если k равно 2, то у самого маленького решения, да, или у любого решения? Нет, у самого маленького решения. У самого маленького решения. У которого будет c равно это? одному. Да. <какл> у него c равно одному, да. Но тогда. <к Sahino> да. Значит, ну снова напишем, что у нас есть. Плюс c квадрат. А, плюс 1 равно 2. Опа. А, а, б. -а -а -а! Все. ха минус ха квадрат Равен ну, да. и, и, и чисел и у нас нет, у нас не гауссовые числа Круто! Очень красиво вот. Ну похож, и, собственно, вот этим да. же методом, наверное, можно доказать, сколько там цепочек будет В k равно 1 и 3, мне кажется, что по 1 Да, понятно, понятно, да, это можно будет сводить к единицу и все Да, Да, круто! Просто вот. очень круто! Это, соответственно, у нас тема была Да. И еще задача бонус дам Значит, дано поле n на m И некоторые его клетки э, закрашены. Угу. Значит, вот у нас есть некоторые закрашенные клетки. Как-то вот так располагаются. Ля -ля -ля -ля -ля -ля. Я могу рассказать лирическую историю. Когда-то советское правительство ехало проверять, как на Фистехе дела в общежитии. И когда оно приезжало мимо общаги, это общага Фистеха, все окна были погашены, а -а -а -а. кроме да. тех окон, которые образовывали неприличное слово <свят> ну, да, на здании. Ну, да. Правительство устроило разнос, и на обратном пути все, э, все состояния всех комнат поменяли на противоположные. <свят> ну, давайте еще вот так. так. И, значит, какое условие <свят> закрашенных клеток? Закрашенные клетки не касаются ни по стороне, ни по углу. То есть, вот если у нас да, закрашенная клетка, понятно. то у нее вот такой да. вот, угу. как в «Морском бою» фактически. Да. Вот. Теперь, что нужно сделать? Нужно закрасить еще несколько клеток, еще какое-то количество клеток так, чтобы, во-первых, у нас была связанная компонента. Ну, значит, мы проведем вот такие ребра стандартные по стороне. Ну, то есть мы Раз скажем, что... понятно из чего? Из незакрашенных? Э, из закрашенных. То есть мы как бы вот эти, скажем, что парные вот, по стороне клетки, они связаны. Закрасить, то есть в частности придется вот здесь и эту и эту, да, закрашивать для этого. Э, ну, не обязательно. Теоретически... Ну, вот эту и эту. Теоретически ну, у нас что... может быть, например, вот такой Ну Да, да, да, но в смысле, что нужно ну, путь да. вот именно по, то по есть, сторонам. То э, есть мы хотим закрасить некоторые клетки так, чтобы, во-первых, у нас, ну вот мы как-то закрашиваем, допустим, тун. тун, тун да, тун. да. Во-первых, это была связанная компонента. Вот. Во-первых, чтобы она взяла все клетки. Так. Вот это я, я от балду сейчас рисую примерно. Так. Во-первых, чтобы вот да, она вот, связана. Да. Да. А во-вторых, в ней не должно быть циклов. О -о -о. То есть, если, например, мы закрасим сейчас вот эту клетку, то в ней будет цикл вот да. такой. Да. Ну или вот так у нас будет вот такой цикл. Да. А в ней циклов быть не должно. Да. Дерево. Вопрос, как это сделать? Сделать дерево из них, да? Да. Так, как сделать это самым простым вот. способом? Смысле, нет, нет, любым способом, просто любым. Для произвольной этой самой, да? Задача ага. очень крутая, очень понравилась мне. Клево, но она, она не программистская, она математическая, да, фактически, или нет? Ну, получается, да. Получается математическая. Вот. Очень прикольно. Пока даже понятия нет. Спасибо, Мишенька! Маткуль, привет!